Дьявол, ты понял да? меня? То есть, если человек себя ведет культурно и в принципе ничего Но, плохого не сказал, смысл мне его говорить. светить? А вот если он мне хамит, грубит, я это показываю, чтобы обезопасить себя. А я вчера был в приюте. Вокруг было 180 собак, все без намордников, без масок. А вокруг 20 человек и все в масках. С теми, кто в масках, вообще не следует общаться. Маска на таком мероприятии – это признак участия в банде. Я хочу, чтобы вы это сняли, товарищ Булгаков. телеканал там? Антон Николаевич для вас. Да. адвокат да. Дьявола. Да. Бога да, не вы, надо да. мне камеру в лицо пихать. Во, во, во, во, во, во, во. Зачем руга? Приголосом там заниматься. Вы, вы тоже журналист? Мы снимать нас на камеру. Мы не разрешаем вам снимать нас. Почему? Я не хочу. Вы не, не, не дома? Не надо разговаривать с ним. Я разрешение дала на съемку? И что? Я тебе не разрешаю себя снимать. себя снимать. Да убери камеру, ты мужик или кто? Камеру убери. Камеру, вы... Уберите Послу... камеру, Послушайте. не снимайте Послушайте. меня, пожалуйста. Послушайте, пожалуйста. Я еще раз спать. прошу, уберите камеру. Мне нет 18, мне можно не снимать. Я в суд потом подам. Все договорились. Это не твоя территория, не надо снимать. А пальцем не хотите спину тыкать? Нет. Вы меня сейчас пальцем ткнули, да? У меня к вам просьба, не тыкайте больше людей, не подходите к ним сзади. Меня просто удивляет ваше отношение. Но я же вас пальцем не тыкаю в спину. а Вы меня сейчас пальцем ткнули, да? Это мой господи. Еще и материтесь. Это что, это вот такой диалог, да, вот это и есть настоящее волонтерство. Тыкать пальцем сзади, да, подходить, а потом говорить, что вам кажется. Вам и понравится, вот. если кто-то будет подходить к вам сзади, тыкать пальцем в спину. Вас, я вас тыкнула. Я а? тыкнула, Ирина тыкнула. Что вы с этим тыканием докопались? В смысле отойдите? Я же, я же вам не говорю, отойдите. О, первый раз, первый раз, первый раз пожалуйста, прозвучал. Я ждал, благодарствую. Обращайтесь. Вот она ваша культура общения, девчонки. наш руководитель Балабол. Вы что, совсем вредите? Не, ну серьезно. По поводу чего? Ой, да? Да? У меня просьба, держите из за зубами. Да, у вас очень нехорошие зубы. тебе твои дети в старости так же воду подносили, понял? Ой, спасибо. А ты, когда турнил собак про ваку, у него придурок. Но вы живодеры? Вы живодеры. Кто помогает живодеру, там живодер. Бома. Сумственно, отсталое заболевание называется. Оно не лечится. Послали в жопу? Да. Иди Почему на работу, работай. Это? Почему ну, Снимай, Ой, да ой, как не не хорош. хорошо. ой, как нехорошо. Ой, -то. как нехорошо-то. И... ты... За Да? да. Ух ты! Вами а, <плес> Я мальчик, 4 детей. И вчера действительно позвонили с опеки. Ну, ну, поэтому это они все убирают. Это не я не помню, не да не вы говорите все одновременно, вопрос. я же вас не слышу. объяснила, это не Девчонки. история, поэтому они все убирают. И так вы каждый день? Смотрите, ну, вот каждый такой видите, вот первый раз. раз. Девчонки, я же вас не слышу, вы, вы? все одновременно вы? говорите. Вот так обычно тихо в приюте. Никто не лает, только птички поют. Просто чего добиться -то? Вы хотите какую-то правду добиться? Ну вроде вся страна так же. А вас это устраивает? Да меня устраивает. Устраиваю, конечно. Я получаю деньги, я работаю. Как ваша рука зажила? Да, да, спина тоже позвоночник зажил, когда мне его сломали. На первый взгляд кажется, что это грабитель или мошенник. Корреспондент Евгений Неупокоев приехал. Ребята, но ну вы же нарушаете закон. Блин, я журналист, так и так. Я ну, понимаю, что если камеры выключат, отбить начнут. А два человека, зачем вы зашли на территорию? Работает техника, покиньте, пожалуйста, территорию вообще не реагирует никакой реакции потом еще я с кашлем с таким что вы, что вы на него напали да, в, десятером, в десятером, по одному да, говорите? У меня совести не хватает зайти на чужую территорию. Ни туда, ни сюда. Ой, не кричите, вы что вы кричите? В чем бред? В том, что я вопрос задал. Вы свое мнение пытаетесь выдать за мое. У меня пачка документов, доказывающая обратное. Официальные документы, а у вас все на слова. Так пойдемте сейчас. А зачем? Я хочу каждый день приходить к вам. А, вы хотите, вы хотите. То есть это ваше желание. Это мое желание, я человек А почему вопрос. вы вот на этот участок не ходите? Ну да. так расскажите это все. А зачем мне вам рассказывать? Вас просто подставили конкретно, вам выделили участок абсолютно непригодный, как после войны. Есть земля, до свидания. Так у вас тут газ, вам скважину надо бурить. Это не ваша территория, это не ваша территория. Еще напишем и не одну. Запишите. Опять заходят, выходят и заходят, прям как мультики. Ломают калитку, начался вандализм. Да, я никого не защищаю. Почему? Я в шоке. Мозг. Я освещаю. Справа да, не ваша территория. Не ваша, Незаконное ва проникновение, да, да. вызывайте полицию. Уже полицию. Вызывайте полицию. еще Вызвали. раз. Вызывайте, у нас Вызвали. все видео Вызвали. есть. Вызывайте. Я с ними не работаю, я сам по себе. Да, конечно. Да. Если вы ко мне обратитесь с какой-то проблемой, я вам тоже помогу. Нет, спасибо. Ваше право. Вам документы нужны, доказывающие, что Максим Зырянов является законным представителем. Жестокого обращения с животными нет, по факту. Пойдем Это не... Это сейчас. не мое мнение, это мнение Я сейчас покажу вам, что есть жестокое обращение с собаками. Не надо на меня кричать. Это мнение ветеринаров. Это не мое мнение. А сейчас вызовем полицию за жестокое обращение с животными? Вот полиция пришествует, полиция. Почему совсем бред? Не, ну серьезно. По поводу чего? А сейчас вызовем полицию за жестокое обращение с животными? Вот полиция пришествует, полиция. Да. Потому что плоды налили, они бегают с нами с камерами за нами. Они бегают, снимают репортеры, они провоцируют. Частично. Позакрывали, что издевались. У вас только деньги, стыдно, деньги, деньги, деньги, деньги они не покидают. Давайте освободим дорогу, сейчас машина поедет. Я вам скажу, что я президент, вы мне поверите. Вот доверенность вот. на Максима. Он имеет право представлять интересы руководства. Радоваться надо, что человек с собакой играет. А вас все не устраивает? Вас все не устраивает? На не устраивает, конечно. При каких условиях вас устроит все? три раза в неделю к нам приезжает виднадзор, прокуратура, нас уже там все знают. Везде, везде вот, эти, вот, вот эти и люди и пишут. И залп, залп. Так покажите залп документ, залп, что, что есть, залп, что есть нарушение. Утвердилась Документ, покажите. Но. Документ. Беднадзор. документ. Беднадзор. Вот позвони. Вот наши, вот, вот их все, документы. Не Но мы сейчас а, можем за жестокое обращение. По поводу жестокого обращения неделю назад была проверка. Вот есть документ, подтверждающий, что нет никакого жестокого обращения. <смех> Благодарствую! Много шума на этой неделе наделала истории с избиением журналистов в Сургуте. Местный репортер попал в больницу после того, как побывал на одной из городских штрафстоянок. Эти кадры сняты на одной из штрафстоянок Сургута. Несколько крепких мужчин избивают человека в светлой куртке. На первый взгляд кажется, что это грабитель или мошенник. На самом деле журналист одной из местных телекомпаний. Корреспондент Евгений Неупокоев приехал на спецстоянку по заданию редакции. Теперь вместо микрофона у него костыли, съемка закончилась переломами и сотрясением мозга. Ребята, но ну вы же нарушаете закон. И, блин, я журналист, так так вообще не реагирует никакой реакции. И потом э, вот этот вот Артеменко начинает меня оскорблять, какой-то журналист матерными словами и все. Потом кричит выключай камеры. Своему, я так понял, сотруднику. Я ну, понимаю, что если камеры выключат, отбить бить начну. Я ну, понимаю, что если камеры выключат, начнут, бить начну. И заламывает журналисту руки. Евгений Неупокоев лежит на полу лицом вниз, пытается сопротивляться. Так вы со мной это поговорите, вы зачем? Про сотрудника Сургут Информ ТВ говорите. У директора штрафстоянки своя версия. На груди журналиста служебный бейджик, правда перевернутый. Внешне обычная белая картонка. А на этих кадрах начало драки. Директор стоянки выбивает у репортера камеру, тот в ответ бьет на наотмашь. Как он мне сказал позже в машине, когда мы разговаривали, что сходу хотел вырубить, что он типа тайский боец и рассчитывал, что с этого удара я должен сознание потерять. Я говорю, а что сразу не сказал по-нормальному, что тебе надо сделать репортаж, дали бы тебе интервью, все как положено, не было бы никаких вот этих вот нюансов. Он говорит, да как ты не подумал. Журналиста Евгения Неупокоева в Сургуте знают многие. Корреспондент занимается расследованиями, освещает криминальные темы. Вот одна из его недавних съемок. Сам же репортер пока не знает, когда вновь сможет взять в руки микрофон. Сейчас главное для него поправить здоровье. Здравствуйте. А вы журналист, да? да. Мы вы тоже журналист. Нас на, на первый взгляд кажется, что это грабитель или мошенник. Мы не разрешаем вам снимать нас. А вот же такие журналисты. Нет, мы не это не наши. Не Вы своих снимали. Мне интересно, а что сделает здесь не человек не с Камчатки. Не? С Камчатки, что здесь делать тут я... Нет, я здесь. Я здесь. В 25-м микровине живу. А что такого интересно? Что вас интересно? Интересно? вы смущаете? А? Почему? Не хочу отходить. Понимаю, что если камера выключит, отбить начну. Я работаю по, согласно закону о СМИ. имею полное я право. Я не хочу. Это, это личное это мое. Мы находимся в общественном, это, в общественном месте на улице. Да, в общественном месте заключаем. Вы не дома, снимать. я ничего да. при не снимаю. Не надо разговаривать с Потом кричит, выключай камеры своему я так понял сотруднику я ну, понимаю что если камеры выключат отбить начну а будьте добры представьте пожалуйста вы журналист какой компании вообще не реагирует никакой реакции потом я журналист телекомпании с а вы Евгений не упокоит о вас не узнать как что? ваша рука зажила Да. все нормально да спина тоже позвоночник зажил когда мне его сломали Журналиста Евгения Неупокоева в Сургуте знают многие. Корреспондент занимается расследованиями, освещает криминальные темы. Ну вы и что, тогда как раз сетовали за тех, кто мне его сломал. А, так я не в курсе, вы... что там произошло. Я видел только, что у вас гипс ладно, на руке был. Ладно, мы, мы ему Что? Вообще не реагирует никакой реакции потом. А вы, можно вопрос? Вы меня в раз спрашивали, что у меня считают, на зарубежных счетах много денег. М -м. Мне сказали, что у вас имеются счета заграничных банков. Это правда? Да ладно. Откуда это интересно, тихо. А в каком банке можно узнать? Нет, я не скажу в каком банке, я просто хочу узнать. Вы говорите, я защищаю права людей, может должны на что-то питаться, деньги на что? На правозащиту? Правозащиту, на исследование, на питание. А Вы мне скажите, Евгений, я богат? Я не определяю богатство. А? Я не определяю богатство. А сколько у меня денег на счетах на зарубежных? Я не знаю. Я, я вам, не знаю. Я сказал, есть информация. Я вам... Ну, насколько мне известно, у меня нет счетов за, на это, зарубежный банк. Я, а я хотел бы узнать, нет, что... Я, вот, например, работаю с журналистом, получаю mm. деньги. Хотелось бы узнать, вы на, на деньги. Деньги. вы на свою деятельность откуда деньги. Вы на свою деятельность отходите деньги. Тружусь, я программист, фрилансер. Вам хватает, да? <звуки> да других доходов нет. Не ну, еле-еле хватает. Но других доходов нет, да, с вашей даже правозащитной деятельности. Э -э я за правозащитную деятельность ни разу <звуки> ни с <разу> кого ни <звуки> одной копейки не дали. Просто чего добиться-то? вы хотите какую-то правду добиться, но ну, вроде вся страна так же, А просто. вас это устраивает? Да меня устраивает. Устраивает? <звуки> Конечно. Я получаю деньги, я работаю. Да, да, да. Все нормально? Да, спина тоже позвоночник зажил, когда мне его сломали. Да меня устраивает. Устраивает? Конечно. Я получаю деньги, я работаю. Вы выяснили на каких счетах и в каких банках? Я не выяснял, мне это не, не выясняли. А зачем я вопрос задавали? Я тогда вам сразу начали. сказал, что я веду только съемку и задаю вопросы. Материал я не делаю. Ну, то есть информация не подтвердилась? Я не знаю, что там с вашей информацией. Благодарство. Я не, я не делал материал. Как вас? Все по-прежнему устраивает? Работаете, зарплату получаете? О, у меня все устраивает. Благодарство. Я честно работаю. В маске тоже удобно да, ходить? Отлично. А у вас нарушение маски? А кстати, режим в прошлый раз вы да, на, на стоянке, на стоянке были месяца. с удостоверением. да? Вот посмотрите на меня. Да? Я вот журналист, удостоверение у меня на груди. У вас сейчас удостоверения вообще нету, журналистов. Ребята, ну вы же нарушаете закон. Блин, я журналист так. и так. Нету, потому что я знаю, с кем я разговариваю. А народ-то не знает? Я не знаю. Я же вас не узнал даже. Народ знает. Вы Прекрасно. зачем подошли сами? А? Мы вас не знаем. Вы Мужчина, так. вы зачем Но, подошли? Мне интересно, к нам? вы на каком основании работаете? Согласно закону о СМИ, вы можете обратиться в редакцию, вам официальную информацию дадут. То есть вы не можете пояснить. Я не обязан. Дайте нам пообщаться, пожалуйста. Какой-то журналист матерными словами. И все. Да, вы Я подошел, и вы из молчали. Из Отойдите, из пожалуйста, маски. немного, вы не соблюдаете ну, вы режим. -то -то... А вы все соблюдаете, да? да мы вы все соблюдаете. В масках. Все в масках, все. Знаете, очень больно смотреть, когда заходишь в автобус и все сидят в масках. Ну, за такой короткий срок люди, ну, я я понимаю, о чем вы говорите. Вот, вы говорите. Да, да. Вот на данный момент вот я вот сейчас пытаюсь понять, как мне дальше двигаться, потому что я сама не признаю никакие маски. И я вообще считаю, что это, конечно, рабский ошейник и все такое. избегая всех мест, где нужно одевать маски. Но пока в городе все спокойно. Никто никого не ловит там без масок. Ну, я, по крайней мере, такого не слышала. И среди своих знакомых то тоже такого не слышала. Единственное, что заставляют, да, одевать маски, когда стоишь на касте и когда едешь в автобусе. Вот эти вот места самые такие, которые постоянно приходится пользоваться, и это наносит боль в душу. Вот как вот с этим бороться, я не знаю. Смиряться. Если я смирюсь, то я превращусь в барани а? Ну да, Антон, видимо, есть причина тогда говорить. Ну да, я, я хотел Насте ответить по поводу э, баранов и людей. Вот я был вчера в приюте э, собачьем, не называется здесь, в Сургуте. Так вот там собаки э, превратились в людей. Я отношусь к ним как к собакам, но они превратились в людей. Понимаешь, да, я о чем говорю? да. А да. знаешь почему? Потому что они намордники не носят. <свят> ну, но в транспорте <свят> их тоже заставляют одевать намордники. Собаки намордники <свят> не носят в приюте, понимаешь? <свят> да. Они хоть и собаки, но превращаются в людей. да. А еще, Настя, я бы тебе хотел сказать, вот ты была в автобусе, да, и, и там в магазине, ты себя неуютно чувствовала, видя, как все люди в масках были, да? Да, се, да, вот кстати, здесь себя начинаешь ощущать белой вороной. А я вчера был в приюте, где приехали 15 человек, даже там человек 20, наверное, было. И вот я себя вообще, див... я, я не знаю, я, я чуть ли себя собакой не стал ощущать, понимаешь? Потому что вокруг было 180 собак, все без намордников, без маски, а вокруг 20 человек и все в масках. Кошмар. Все да. в масках. Да. И это называется свобода, это человеческое достоинство. Да. Это и есть права и свобода человека. Я вообще был в шоке. Вот я себя по-настоящему дико ощущал. Где угу. свои, где чужие. Угу. А вы все соблюдаете, да? да? Вы все соблюдаете. Маска. Все в масках, а все. К теми, кто приходит в масках, с теми, кто в масках, вообще не следует общаться. Они зачем их надели? Маска на таком мероприятии, это признак участия в банде. Все на расстоянии Еще двух метров. Расстоянии а что за режим такой? Вам губернатор скажет, который... Да который... я с ней разговаривал, ничего не рассказал. Зачем вы Я? Да. А против солнца не будет бликовать? Для этого у нас лучше университет, на секрет, чтобы не бликовало. Что? Фильтер тут? Для этого университет у нас лучше, а -а -а. чтобы не бликовало. Не, ну у вас не то, что университет, у вас этот, э, техника по посовременнее. У меня-то вон мыльница обыкновенная. Я бы ну, телефон с Ну, телефон-то у вас... Нет, телефон нет, шел. Да? Ну, не знаю, у меня вот проблемы возникают. Приходится обрабатывать специально. Я бы вам подсказал, вот Что? Я бы вам подсказал, как правильно снять. Но вы же про опять про вас говорить. Я про вас? Когда я про вас гадости говорю? Вы что? А вы кто? Вы тоже с другой полонтой? Да. Один вдохновение? Вообще, а я не на работе. А. Я отпускаю по Все. Я же вас снимал, в не помните, что -то. Просто после суда. А, вы оператор были я был, я был, я был, после суда, да. Я да, бы да. очень великатно снимал и да. ничего не выражался. Я, я не вот у Евгения сейчас спросил, говорю, ну что, нашли да. счета на зарубежных счетах? Мы же ищим. Ну, ну понятно, я оператор, ну, вопрос, я технический Ну вопрос-то Вопрос-то сдает. Сегодня я собачек снимаю. Завтра я буду снимать не, подождите, похорона, а, а после танцевать. А, а что я про вас походку сказал? Вы про всех, я ли работник, которые сказали, что вы все продажные. Я? Я вот не продажный. Я такое говорю? А есть бы, есть бы, да. А, а где? Когда? На Ютубе вашем канале. Я, я сказал, что вы продажный? Да. В каком виде? Вот это допрос через СМИ, который? А где, на какой минуте? Я знаю, у вас полутора часового видео, когда-то не хватило. Вы знаете, я это видео когда монтировал, и, и после монтажа, я его раскоп просмотрел. Я не помню там такие слова. А? Может быть, недословно. А, может быть, недословно. Так, подождите, не, подождите. Так, подождите, не, подождите. То есть, продажные. не продажи. А? Это я, я не знаю. Это ваше утверждение? Хорошо. Ваше это утверждение, да, что я так когда... говорил? Это мой мнение, а? обычное мнение. А, и социальное суждение, ну, конечно. Да, неправильно поняли сами тебя, да? Когда смотрели свои мысли? Нет? слух неправильно донес. Я смотрел ваше телевидение. Ну, ваше ну, Я же там такого не говорил? Нет. Ну, скажите, ка на какой минуте? Давайте Ты сейчас, послушайте. давайте сейчас Это посмотрим. Надо, а, ну вот. Людей. Ну вот, видите. Когда до правды докапаемся, правда никому не нужна. Правильно? Время 18.26, полиции нету до сих пор. О, Евгений решила одеть удостоверение журналиста. Ребята, ну вы же нарушаете закон, блин, я журналист так и так. Как ваша рука? Зажила? Да. Все нормально? Да, спина тоже позвоночник зажил, когда мне его сломали. Сторонний зашел на территорию, У нас работает техника.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 Я исполняю обязанности водителя. Что вы хотели? Сейчас подойду. Покиньте территорию. Сам же репортер пока не знает, когда вновь сможет взять в руки микрофон. Сейчас главное для него поправить здоровье. Работает техника. Покиньте, пожалуйста, территорию. Еще я с кашлем с таким. Блин, я журналист так и так. Вообще не реагирует никакой реакции. потом... Сейчас пальцем ткнули, да, да что... девушка? А представьте, пожалуйста. Вы, вы меня Уйдите, пальцем вы ткнули? Право? Вы меня не слева не... в ребро, в левый бок ткнули? Вам даже кажется? под видеокамеру. Вот Вам это... даже в смысле кажется? Вот это снимал. В смысле кажется? Меня представлять? Представьте, пожалуйста. Я народный, народный депутат. А что? что вы говорите? Знаете? Вы идите, а? Идите. А, вы, а, вы, а вы что ко мне, рукоприклаз применяете? А вы что, не угрожаете, что ли? Нет, я вас спрашиваю. Вы меня не тыкали пальцем? Девушка, вы меня пальцем не тыкали? Серьезно, мы только не О, мне уже в угрозы начали поступать. И все. Потом кричит, выключай камеры своему, своему я так понял, сотруднику. Я ну, понимаю, что если камеры выключат, отбить начнут. Только что вот эта девушка подошла ко мне сзади и указательным пальцем слева в ребро, ну, на пальцем, и сказала, вам не кажется, что вам здесь не место или что-то такое. Ну, на аудио это все слышно. Ждем полицию, полиции до сих пор нет. А что я вам чем-то мешаю? Девушка. Ой, ну вы же зачем назад идете? Я вам чем-то мешаю? Да. А чем? Вы нарушаете мое личное пространство. Вот так, подойти. между нами два метра. Вы, вы могли подойти. А вы же сами ко мне подходили, пальцем ткнули в бок. Вы ко мне сзади вам подошли. Кажется, да. Д... То есть она мне собрала, правильно? Да. Д... Д... Вы ко мне сзади подошли. В смысле, кажется. В смысле, кажется. Смысли, кажется. Вам кажется. А вам не кажется, что вы это нарушаете вам личное пространство? А вам, кажется, вы... а вам не кажется, что вам вы... А вам не кажется, что вы... В смысле отойдите? Вам уже в смысле отойдите. отойдите? Откуда отсюда? Мужчина вы не вы, понимаете, слово русский. меня тут пальцем уже тыкали в бок. Что вот девушка подошла, я вот здесь стоял под видеокамеру CTV, снимала меня сзади. Где полицейский? Не будет их, я думаю. Не будет? Что, может Пальцы пальцем и сказали, вам не кажется, что вам здесь не место? Это что, это вот это такой диалог, да? Вот это и есть настоящее волонтерство. Тыкать пальцем сзади, да, подходить, а потом говорить, что вам кажется. Максима спрашивали, зачем она плохо на собак. Я вам вопрос задал. Нет, а если вам понравится, вам понравится, если кто-то будет подходить к вам сзади, тыкать пальцем я в спину. Вас, я вас тыкала. Я вам конкретный вопрос Я, задаю. Нет, я не про вас говорю. Я Хорошо. спрашиваю вам, бы понравилось такое? Я вам задаю встречный вопрос. Подойдите, пожалуйста, я вас не слышу. Вы можете ответить, зачем Максим вызывал оплош на приютских собак? Что я сделал? Зачем Максим вызывал оплош на приютских собак? Я не знаю эту. Вы так узнаете, вы же журналист. Так пойдемте вместе поговорим. Давайте, пойдемте. Пойдемте. Давайте. Сейчас есть ех... можно вас? Хочу знать, зачем вы вызывали отлов. Я отлов вызывал? Да. А есть ли этому подтверждение? Скрины? Какие Жены ваши... скрины? Жены ваши скрины есть. Я могу написать все, что угодно. Прошу. Есть доказательства, есть что человек. я вызывал отлов. Какой человек? человек? Предоставьте мне этого человека Человек пойдет знает про стать. это. Стать. Пускай приедет этот человек. Сейчас позвоните этому человеку, пускай приедет. То есть мы можем вас написать заявление за клевету? Пишите. То есть вы отрицаете это? Пишите. Отрицайте. Позовите этого человека. Вы отрицаете Сотлова. что вы вызывали отлог. Что в пьяном состоянии вы вызывали да, отлог вы, вы в приюте. вы как можете утверждать, что я был в пьяном состоянии. Вы там присутствовали? Я не присутствовала, присутствовали другие волонтеры. А почему вы сейчас говорите, что я был в пьяном состоянии? Потому что этому вы... есть подтверждение. Екатерина, и переписка. Вы сейчас выразили свое есть мнение. Есть переписка. И что? С вашей женой, которая это подтвердила. Я могу с вами тоже переписывать. Все, сто, вот. То есть э, она идет, зависит, да. То есть она мне собрала, правильно? Она, Или кому? вам писала? Хорошо, другому человеку, которому она он он это писала. В группе, в чате, Что? Врупи, в чате. что? что? Собрала. Верить, она лжет. правильно? Я могу показать докажите, что я был пьяный, и во-вторых, докажите, что я вызывал И потом поговорим, хорошо? Нет, когда я месяц шла в приюте, в машине ночевала когда приезжала отнов. Нет? Не было такого? Мы звонили Ангелине, мы писали Ангелине, что Ангелина приехала отнов. То есть... Докажи, нет, подожди. То есть твоя, так сказать, ладно, не твоя. Наш руководитель Балабол. Балабол. Ну, она же писала, докажи. что... Она писала, что... Сейчас, что вы... сейчас я тебе говорю, вырезаем, я не не не говорю. Не смотри, давай хорошо, давай по-другому. Когда ты мне звонил пьяный, о, Саша, подъедь, туда, я сейчас приеду. Я подъехала, ты стоял пьяный с бутылкой пива. Было такое. Ты это помнишь? Это было Там напротив мы... Ангелинина дома? Ну, да. После этого, через пару дней, ты мне опять, я, я тебе звонила, я говорю, я еду ночевать в приют, и мне сказал, а, ну, как бы, Саш, не надо, я тут это ночую, ну, как бы, а, ну... Я, да, я... да. Да, потом иди, потом да. Потом да. Потом да. Да. Да. Да. Блин, я журналист так и так. Вообще не реагирует никакой реакции. Потом... Уль, Это ваша машина? Ой, закрой машину. У меня к вам просьба, не тыкайте Спирайте больше людей. У меня к вам просьба, не тыкайте больше людей, не подходите к ним сзади. У меня просьба, держите язык за зубами. Язык за зубами? Да. А что, я что-то лишнее сказал? Да, у вас очень нехороший язык. Да? Ну как, адвокат да? дьявола ты, понял да? меня? Ну это ваше личное мнение. Да, мое. Да, вы, что да, вы на него да, напали все в десятером, по одному да, говорите? В да, да, сказал, приехать когда всех в шести была Алена. Алена слышит, что сотрудник или сказал, В 6 я часов стою, собираемся все. Я не Почему знаю, где этот сотрудник полиция. Да, да, вот, а нам отвечаю, зачем полицейский? Нам нужны вы с договорами. А не полицейский нам нужен. Нам полицейский не нужен. Я не, не собираюсь сказал, ему показания давать. Он не сказал, что мы заключаем договора. Он сказал, что он не может Он сказал, что мы это обсуждаем. Он, он спросил сказал, меня, говорит, вы готовы заключить договор. Я говорю, да. Он говорит, подъезжайте, вы готовите. Странно, я, я на днях с тобой разговариваю, ты говоришь, я подумаю. Мы хотим видеть собак. мы хотим о них а заботиться. Сколько вы можете раз, говорить? А пальцем не хотите спину тыкать? Не надо Вы не Да я не сахарный, я не рассыплюсь. Со мной и не такое было. Мне просто удивляет ваше отношение к людям. А где вы тут людей Мы не ну, Я, например, я человек, я журналист, при исполнении. А вы тоже люди? А почему по вы так Ну я раз же вас пальцем не тыкаю в спину. А вы меня сейчас пальцем ткнули, да? Это мой палец-то, господи! Жара, понимаете, жара у человека это... Собственно. Еще и материтесь. Ну, да. Зачем? да потому что бесит уже, не могу. Что бесит? Отойдите отсюда. В смысле отойдите? Потому... Я, же, я же вам не говорю, отойдите. Берите камеру, вы, вы вообще спросили а мое право снимать? Я журналист, имею право. Да что вы да. говорите, я тоже свои права знаю. В общественном месте, и на, на улице. Идите, приятны. Приятны. Так и я не к вам пришел, что вы мне указываете, что мне делать? Ну, да, будет, вот Мы ждем вот первый раз, удара. первый раз, пожалуйста, прозвучал. Я ждал, благодарствую. <решает> <решает> вот, вот она ваша культура общения, девчонки. Считайте нормальным, что сейчас вот собаки сидят ни в одну неделю, нету, несколько дней. Вы знаете, я вас хочу спросить, вот в прошлый раз, когда не мы стояли это. здесь, да, был вид виднадзор, стояла полиция, да. стояли Болтовская Ангелина Игоревна, вы стояли, да, mm. Болтовская мне сказала, она стояла и угрожала. А ты не боишься, что твоего мужа уволят с работы? И вы это прекрасно все слышали, но почему-то это... Слышал. Слышали вы? Нет. Слышали? Вы потому что, потому что еще пересекают спросили потом вы постоянно друг друга перебивали и ничего слышно не было мы не пере... мы кстати тогда не перебивали тогда все услышали даже даже которые врачи были с, с, с центра потому что на следующий день я к ним приехала они спросили по какой причине вам угрожают ну я я не могу сказать чего забор проходит чего? А, забор проходит Кто? Так это территория а же не приюта. Ну какая разница, у меня совести не хватает зайти на чужую территорию. Ни туда, ни сюда. А вот, а вот у, у кого-то хватает. Вы прекрасно хватает. там ходите, о чем вы говорите. А вы мне разрешает, будете? вот меня. Почему разрешают? Почему? Меня Максим пускает. Простите, она, которой вы мы будете? два года меня Максим ухаживаем за этими собаками, нас туда не пускает. Мне Максим дал разрешение, он, он меня пропустил. Она в аренде, она в аренде. Она в аренде. В аренде? Это да. а общественная территория. Я даже без разрешения имею право заходить, как журналист. Но я этого не делаю. Общественная территория. Какой, Степанович? Ну, Вадькович. Э, не <с знаю, к сожалению, ваше имя отчество. Можно вас попросить? Мы привезли воды. Не могли бы вы так, как вам разрешать, на территории? Вот сейчас сядьте, пройтись собакам на них в воду. А у вас вода закрыта? Да. Запечатана новая? Нет, она не запечатана. Вы что, совсем бречья? Что что? А, а, а, а, а, не, не, ну серьезно! По поводу Слэн. чего? Травить, слала, за, закрытая, а за, за, замеченная вода. Вы хотите а потом сказать, что мы свои? Ой, не занимает. кричите, вы человек, вы че кричите? Светили, вот так обычно, тихо, в приюте. Никто не лает. Только птички поют. Ой, не кричите! Вы человек, вы че кричите? Вы что грешите? Нет, реально. Я приехала на собак, меня не пускают. В чем бред? В том, что я вопрос задал? Вы а, а вы слышите, что, да, что я вы что спрашиваете, да. что эти бутылки закрыты, да. запечатаны? Вы хотите да. сказать, что мы можем отравить собак? Нет, я такого не говорил. Это ваше а мнение. Вы, вы свое называете? мнение пытаетесь выдать за мое. Понимаете? Не снимайте меня, Точно пожалуйста. такой не же. Снимайте Точно? Меня, пожалуйста. Послушайте. Уберите Послу... камеру. Не Послушайте. снимайте меня, пожалуйста. Послушайте, пожалуйста. Я еще раз прошу. Уберите камеру. Точно Вы такой же вопрос ответить. задавал э, полицейский, а когда приезжал сюда. Он спросил. А вот эти продукты питания тут, Они ли, они Да, помогают. Ну, а вот эти продукты питания соответствуют вообще. Ну, ну, ну, ну, вот они сейчас могу. приехали кормить. То есть вот вы, сейчас вы их, можно, их это не пускаете, знаю, это правильно? Если кормите, то мы вообще не разрешаем их У нас кормят а, Ну хорошо. То есть вот они его принесли. Есть, опять же, они занесли, собака отравилась. Вы ну. повезли, потом вы как будете доказывать, что-то они привезли, а это что-то ваше или наоборот, что-то чужое. То есть опять же вопросы к вам там. Ну, а Конечно, у тебя ответственность Потому на них. Ответственность Она, не, об этом я говорю. Они пришли сразу кормить, пошли кормить почему а корм открытый, сей, который привезли? Его, его, его а, слова да, вы тоже считаете бред. Подождите, там, а отходы привозят садика? Садик, почему отходы открытые? Да я, я вы сейчас опять с темой на тему перебиты. В смысле с на тему. тему? Вы сказали, что у меня в моих словах какой-то бред. Во всех, мне кажется. Во всех? Во всех? Я да, два года есть. работала, до часа, не, до трасс, часов на вопрос, Может Какое? ли вот данный человек, которому разрешается, доходить, зайти, напоить дерево, потому что вода не напечатана. Нет, я, я могу занести, я не буду их сделать. поить. Нет, напоить, вот именно. А я не буду их поить. поить. А потому воду, тогда там не станете. Да. Сейчас очень жарко. Не... Или, же, или, же вы, или же вы тоже, как э, руководители, так, чисто чтобы было? Ну, я сейчас да? занят немного, я журналист вообще-то а сюда приехал. Вот это, как, я а? приехал, как журналист. Мне а -а -а. а, нет 18, мне, можете, не снимать. Я бы суд потом подам, Что договорились. То есть твоя, так сказать, ладно, не твоя. Наш руководитель Балабол. И нет, 18 у меня может не снимать. Я в потом подам. Все договорились. Подавайте. Подам, не переживай. Что? А, вот что а фалика не нашел? А? Фалик. Файлик, нет. Спроси, Ангелин, у него в машине должны быть. Угу. Хорошо, еще. давайте поговорим а давайте диалог о, а? о, о ситуации мы с вами на разных, на разных? А вы, мы вы на каком я, я на русском а вы на каком языке а тоже на русском, тоже на русском? А значит на одном или у нас разные русские языки что нет у нас разные мысли ну да какая разница какие мысли главное что на одном языке, языке разговаривать мысли. Мысли, должны, мысли должны мысли должны быть никакая разными разница. мы же разные люди мы мы сделали свой репортаж, который абсолютно не соответствует Ну, тогда свой, давайте с вами запишем. Смотрите, собаки голодные, без воды. Я вчера приехала, воды привезти меня сюда даже не пустили. У меня пачка документов, доказывающая обратное. Да, ветеринарные а заключения Ветеринарные заключения акт осмотра, акт осмотра Все подписано Официальные документы А у вас все на словах У вас все на словах Хотите, пойдем вместе покажете. Когда я хотела зайти Нет, так пойдемте, так пойдемте сейчас Я попрошу, чтобы вас пропустили Зачем, не надо вы хотите То есть это ваше желание это мое желание. Я человек работающий. А работает. почему вы вот на этот участок не ходите? Я человек работающий. мне а, есть определенное вот время. Вкладывали свои денежные средства, а в этот вкладывали. Добровольно? Добровольно, конечно. То есть... Нет, нет, если вы что-то требуете обратно, тогда да, это Да, мы не... требуем за это пускать нас в жертв, Разве жертвуют добровольно, требуя что-то взамен? Конечно. Да? Да, да. Мы, мы, мы требуем пускать нас в приют. Но это собаками. не пожертвование. Если, ш... требуем... если что-то требует замены, это не пожертвование. Подождите, мы не требуем какой-то материальной компенсации. А что вы требуете? Общение с собаками. Так есть же график. Посмотрите на этот график. Вам он ничего не напоминает? Ну, я, я уже говорил, что график не, не это, меня не устраивает. На основании чего он поставит? Меня не устраивает. На основании закона. Вон там, а вот, смотрите, там новый приказ вывесили. Какой приказ? Приказ номер 15. Нет, читайте, меня пожалуйста. интересует вообще, какие как графики могут быть, если приют не оформлен документально. Как-то не оформлен? Вот документы. Это региональная общественная организация защиты животных, который которой ни слова об, о создании приюта. Где документы? Где положение о приюте? А? Где? Чуть. Диалог закончился на самом интересном месте. А что, должно быть положение о приюте? Конечно. Конечно. Ну так расскажите а это все. А зачем мне вам рассказывать? Ну, как вы зачем? прекрасно это знаете. А где печать? А? Где печать? Когда нет. я показывала Но вот это. Вы ко мне, сказку? вы мне задаете вопросы, как будто я этот приказ это напечатал. Вот я говорю, когда Ангелина тогда мне сказала, печать и говорит, нет, я показывала. Вон там телефон указан. Позвоните, спросите. И попросите поставить печать. Она при прикиньте даже говорила, что. Печати нет. Может это не я Опять, да, они они с 1 -го года. Время 18:15. Полиции нету, да. Никто не приехал. Приехали некие волонтеры. Приехала Сургут ТВ. Волонтеры. Да, в кавычках волонтеры. Приехали, потому что у них нет никаких отношений. Я читал устав, получается, они никто не написал заявление о вступлении в ваше общество. Никто, да? Есть аудиозапись, когда я им предложил, чтобы они выбрали для себя более удобный образец волонтерского договора и скинули мне. При... Я смотрю, ну, Сургут Сургутинфон ТВ приехал, это вот представился неупокоев. А, удостоверения у него нету, а, перчатки он потом надел, оператор точно так же, без удостоверения, перчатки позже надел. Выдерживают. Выделили землю год назад. Болото натуральное. Без электричества, без воды. Вообще техника не проходила. Они взяли за год, все отсыпали, все построили. Воду провели, электричество поставили. Двое ребят, да. А теперь отжимают обратно. Вот. Э э Свободное РФ ТВ пригласили, тут я якобы вижу... трупы, якобы собаки все в ужасном состоянии, хотя вот полностью пакет документов, все доказывает обратно. Ну, мы работаем здесь, я постоянно же вижу, вот, все, да. все нормально, кормежка каждый А вечер. вас можно на видео заснять, как мнение? Да не думаю. Не я не... вас замажу, что вы, ну, не узнать будет. Можно? Подскажите, пожалуйста, вы часто видите Максима здесь на территории? Постоянно. То есть он работает постоянно? Он постоянно здесь. А постоянно. волонтеры утверждают, что здесь вообще никогда никого нет? Неправда. Здесь постоянно, каждый вечер, и кормят собак, приезжает постоянно здесь. Люди здесь все время, люди постоянно находятся. Вот Максима я вижу, постоянно гуляет собака, постоянно здесь. Так что не знаю, кто-то может, вот то другого мнения, кто здесь не бывает. Но я здесь постоянно, потому что я работаю здесь. Ну, а вы видели, в каком состоянии был участок год назад? Или, нет, вот, или весной, когда назад, они тут воду откачивали? К сожалению, год назад меня здесь не было. А технику участок здесь видите? Ну, даже наш трактор иногда здесь ездит, все у них тут ровняет, все как положено. То есть много техник работало, да? да? А участок, вы на самом участке были, нет? Нет, на самом участке я не заходил. Ну, я заснимал, можете потом посмотреть это. Ну, я я так-то со стороны вижу, каждый день хожу здесь, и утром и вечером, поэтому... Как бы я вижу, что здесь все нормально. Благодарствую. Голодных собак и там гранах, ванных я никогда здесь не видел. Поясни, пожалуйста, что происходит? Техника вот приехала, не вовремя шумит и забивает звук. Техника приехала, нам дали предписание переставить вот эти вот серые вагоны. Сюда, пожалуйста, говори. Вот И сегодня утром позвонили, сказали, что завтра приедет администрация комиссия, и поэтому экстренные срочно надо их переставить. А, а вам тех... срок до какого числа выделили? Не помнишь? Нет, это я не могу сказать. Не не у вас есть еще время? Неделя, там, две?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 Повис на пузе, его 6 часов вытягивали, в итоге пришлось копать полностью там под ним. Переставили вагоны. А То их у вас сколько? Вагонов? Да. 6 серых и раз, два, три, четыре, пять на колесах. Всего? И бутовка. 12-13, да? Да. То есть вот на данный момент сейчас первый вагон переставляем. Как выделили технику, так вот исправляемся справляемся своими силами. Угу. Благодарствую. 11 мая балки убраны, все полностью. Предписание выполнено. Предписание выполнено, болки переставлены. Пять штук. Но пока мы ходили, стояли, разговаривали, народ проходил на чужую территорию через забор. В итоге Лера куда-то его сплавила убрала вообще. Меня только не снимает. Угу. Я даже не знаю, это даже не собачья а какие-то, блин. Сдевательские условия. Даже для собак. Вот проникли. Через забор. Стоит, а? Он Вон пьют, как будто, не знаю, неделю не пили. Так Он волон... даже не было. Цари, волонтеры проникают для того, чтобы напоить собак на территорию. Цари, как собака пьет Жадно. Вон та, белья бель, с черным. У которой ни, ни кружки, ни миски, ничего. пригласил Максим туда. Максим? Максим их пригласил? А Максим же не является этим, собственником этого участка, он не имел права. А что он командует ходит? На чужом участке. Он вас приглашал. Да. Конечно. Он сказал, позовите сюда. Он найдёры, должен то приглашать. Это не его участок. Так приглашал да. или нет? Это не его участок. Да, бабай. Да. Пошли, пошли. Вы несовершеннолетник, не имеете права снимать. Да. Если я что, без снимать, снимать имею право, а вот публиковать нет. Вот, Ладно, я надеюсь, не не разницу. Да. Знаете разницу. разницу. Хорошо, публиковать. Но вы выставили в своем репортаже видео со мной. Да ладно, да, ну, что сказать. Да, ладно. Ладно, да. вы Нет, что вы на это делаете? Ну подавайте в суд. Я подам суд, потому что я несовершеннолетний, вы не имеете. Вы не можете подать суд. Может, ваш представитель подать. Ну хорошо, мама моя подаст. Пожалуйста, подавайте согласия, чтобы вы меня создали. Подавайте, Давали согласие, чтобы вы несовершеннолетних публиковали. Что? Давали согласие. Я не публиковал. Серьезно? Я могу показать в репортаже есть видео. Показывайте. Хорошо, ну а вы можете объяснить, зачем вы так сделали? Прошения не было. Я не публиковал. В смысле не публиковали? В прямом. Серьезно, если я сейчас покажу. Ну ты ну, А что вы на это скажете тогда? Чего а скажу? Вот у всех такой прикол, да? Типа, Максим не вызывал, типа, отлов на собак. Вы не публиковали, хотя это все в доступе в интернете есть. Вы нормально можете обосновывать, почему вы так делаете, зачем вы так делаете? Да. Я? Нет, Нет да. я не публиковал. Как Нет. я могу обосновать, когда ко мне подходит <смех> сзади и пальцем тыкает? Как это можно обосновать? Я а? тыкнула, Ирина тыкнула. Что вы с этим тыканем докопались? А, девушку это? Ирина зовут, да? Благодарствую. Да, угу. учтем. А я так я-то что могу по приюту при Зачем вы малолетних людей снимаете? И кто их не снимал? Да в смысле не снимал? Вам показать отрывок, где а -а -а. у вас в это вырезка? Если вы считаете, что я нарушил чьи-то права, обращайтесь в суд. Так в чем если вы проблема? нарушили, так вы обращаетесь ну, в суд. Ну так обращайтесь в суд. В суд. У, у нас какое? Правовое государство или что? Или вы меня решили пристыдить? А почему вы нарушаете права? Что нарушаете? Вот, я считаю, что я не нарушил права. Хорошо, я понял. А вы член НКО Берегиня. Ну, член ну, Лена, подскажите, пожалуйста, документы, документы. Потом, потом предъявляйте претензии. А, Хорошо, вы не хотите разговаривать, я вам на каком основании. Предъявите, на каком основании. Да, предъявите. Предъявите. Предъявите. Предъявите. Предъявите. Предъявите. Вот так обычно тихо в приюте. Никто не лает, только птички поют. Weiß, Я Donc, вы не пили. Мы не пили. Мы не пили. Мы не пили. Мы не пили. Мы пили. Мы пили. Мы пили. Мы пили. Мы пили. Мы пили. Мы Мы Мы они заходят по ходили, убирались, кормили, обслуживали. Нет, Сейчас ходят и убивают. Вот они. Вот они. Вот они. Я вижу, опять народ без разрешения проходит и Вот они. Вот они. Вот они. Она здесь работает. А, а, да, я не узнал. Не сойти, да, да, а какое разрешение, нужно? А? А разрешение какое нужно? Ну, хотя бы чисто человеческое. А, еще какое? А, а? я не знаю. Когда я в субботу приехал, чисто по человечески А, ты просишь, может быть, я не то что сказал? Не нет. Так, они же графика вывесят. Они вы сами, график. вы сами, график. вы сами же говорите. Же. За час? Ну, не знаю. Я, я ничего плохого вы не делаю. Мы вы попросили, чтобы он графика... Никто не Нет, делает. график установлен с 1 января 2000 года. 1 января 2000 года. И по сегодняшний день я беспрепятственная. Меня никто не выгонял. Лера, налей собакам в воду. Собаки сидят. Я Грани чистила вольеры воду. зимой. Все это время. Лера, ты не груби. А теперь ты меня тратный. выгнали. Я не могу А тут не ваша территория. Неживание план, посмотрите. За волото. За посмотрите. Выходите за Написано, Нам же пришло стоять на вашей территории. Здесь чужаки а да? вы да? стоят. Я вас прошу по-русски. Вы, по вы, вы давайте, это не ваша территория. А чья? Это же доказали. У вас вот территория. Это не ваша территория. Почему? А вы не не они, они потому что <как> сейчас вы находитесь на нашей... Нет, не наша территория. ваша. А чья? Это не ваша территория. Ваша территория обозначена чуть дальше вот тех вот. пожалуйста, территорию. Это не ваша территория? Да, да. ваше? Конечно. Да? Такая колдяга, как и ваша. Милицию вызывайте. Это не ваша территория. Вызывайте милицию. Вызывайте милицию. Да. Это жестокое обращение с животными. Ой, давай, давай. План межевания, позовите, пожалуйста. Позовите, пожалуйста, к нам болтовскую Ангелину, которая нас сегодня собрала, простите. Вот она выйдет к волонтерам. Для чего нас собрали, мы стоим час? Кричат. Проникли на территорию, мы пошли в ворота, они все забежали сюда, посторонние люди. На чью территорию мы проникли? Ходят, ага. кричат, митинги тут устраивают. Мы не кричим. Мы не кричим. Мы говорим, что вы проникли не на вашу территорию. Главное желание покажи. Ну а как ждать? Тут посторонние люди зашли на территорию, не хотят уходить с территории. Знаешь ну что, выяснилось, как выяснилось, Когда деньги уже вы шли, мы были не погловны. А теперь посторонние. Снимайте да, да. все, снимайте а все. все а Раньше материнца. Мы ждем от твоей мамы сегодня этих договоров. Сейчас уже не может к нам. Пустить. Вот эти договора мы ждем. Час, мы, ждем мы, мы ждем сначала Просите. документа об организации приюта, которого нету твоей мамы, а потом уже договора, соответственно. Нету. Нету. Уверена. <связанная> да. Пойдемте, да. Это не территория. Это не есть территория. Вызвали. Вызвали. Это не ваша территория. Садисты. Повтори, пожалуйста, еще раз. Тома... Садисты, кто еще? Почему собаки от воды сегодня 30 градусов? Почему вы рожли на территории? Почему от воды? Это, это не ваша, это не ваша да, территория! Нет. Нет. Это, нет, нет. это не ваша территория! Это не ваша территория! Вот так обычно тихо в приюте. Никто не лает, только птички поют. Вы стоите, не на своей Ничего территории. Прожите, вы вы, вы, вы, вы, вы дети, вы с чужой территории. Булгаков, ну, да? адвокат дьявола, ты понял меня? Да? Да? У меня просьба, держите из за зубами. Да, у вас очень нехороший язык. Булгаков, адвокат вакурует, дьявола, ты понял меня? По предписанию потому что вы заняли... Елена, по вашей просьбе и по вашим жалобам. Да, ну потому что это не ваша Потом территория. Вы пишете жалобы, кляузы. Везде, потому да? что это не кляузы. Сколько потому что вы написали жалоб? Сколько вы написали Еще жалоб? Напишем и не одуваем. Напишите. Да вот опять заходят. Выходят и заходят. Прям как мультики. Незаконно проникнуть, Все какие-то манипуляции Это не ваша территория, да, Право не ваша территория и не ваша тоже. Незаконное Покинуты, проникновение, пожалуйста. вызывайте полицию да Вызвали уже полицию, вызывайте не переживайте, уже едут Вызывайте, у нас все видео едут. есть, вызывайте, вызывайте. Александра, Александра, покинь, пожалуйста, территорию как тебе твои дети в старости также воду подносили, понял? Ой, спасибо. Да, да еще одно будет. А еще одно? Только уже будет не участкому, да. будет прокуратуру, да. Миллион заявлений. Да, пожалуйста. Просто в них Пожалуйста, давайте. Пишите. Пожалуйста, Максим, Пишите, пишите, пишите. Это, я не знаю, какое-то заболевание, скорее всего. Зачем? А зачем собаке, когда надо писать заявление? Вот и все. Ну так вы же, вы же писать раз. начали. Вы же всякие жалобы везде начали писать. А зачем вы уже третий Ой, раз туда да. ходите-то? Смотрели, пожалуйста, сальник. Да вы уже три раза, четыре человека туда ходили, а вы все ходите-ходите. Вообще-то я там собрала воду, чтобы она там не стояла, и поставить вам фон. Зашли в вагон. Кто-то там делают собака, если потом с собакой что-то произойдет, плохое мы знаем, на кого жалуется. Конечно, да. Ты когда кормил собак, собака умерла. Ты забыл про это? Ты когда кормил собак, собака умерла, придурок. И вот эти люди заявляют, что руководство здесь не появляется, а тут свинарник. Кто здесь развел свинарник? Подскажи Почему мне, пожалуйста, Екатерина. А с кем ты? С телефоном? А, вот, нормальный человек разговаривает с людьми, а Екатерина разговаривает а с телефоном. Я пьяная, отлов не да, не а. выставить. Я это. это, конечно, выставлю. Вот посторонние люди я проникли. Ходят по территории. Сторонние люди. Ходят по территории разливает какую-то жидкость это та самая инициативная группа По вмоги <if> <"С> ой ой как нехорошо ой как нехорошо то вами не заинтересуется не переживай А тобой Госавтоинспекцию уже интересуется не переживай от тобой Да? да? Ух ты! Я мать четверг детей. И вчера действительно позвонили с опеки и сказали, что написано заявление по факту жестокого обращения с детьми. Именно все связано с приютом. Что я их заставляю там работать, тягать тяжести и так далее. Как здорово! Саша, ты не хочешь покинуть территорию? А? Ну, ладно. О. О, Ломают калитку. Ломают калитку. Начался вандализм. Объясните, да, да, да. а пожалуйста. Сегодня жарко. Почему? Вот у нас в приюте работает техника. Вот там кран, площадка. Переставляем вагоны. А вот эти люди проникли на частную территорию. Стоят, тут митингуют. Что-то дают собакам. Почему с ноября 2019 -го года я имела право заходить, поить собак, чистить вольеры? А Вообще у нас как? не так давно люди, которые себя называют волонтерами... Оль, я отвечаю, можно я отвечу Давай. на твой вопрос? Люди, которые себя называют волонтерами... Вот, Наталья, дальше все-таки решила пройти. Которые инициативная собак. группа, там, помоги, вот это да. вот все... Запросили график? Ну, чтобы был чтобы график, чтобы. Дело. Да. Это вы пришли, в приют график. не по графику. Собаки хотят пить. Это преступная да. халата а составления. Угу. Угу. Вы свои обязанности почему не выполняете. Нормально. Собаки не напоены. Почему вы не выполняете вы не закон? Не я вам задала вопрос. Нам, Покиньте, пожалуйста, территорию. Это не ваша территория. Да, замечательно. Замечательно. Хорошо. Давайте будем Это так все, ходить. Все, да. что ты ну, о, о, о! Все, ломанулись, ломанулись. Вот так вот. И вот это вот они себя называют зоозащитниками, они готовы проникнуть на любую территорию. Вот так вот. Вот идут люди, непонятно с бутылками, с какими-то ходят, гуляют, снимают тоже на камеру. На чью территорию мы проникли? Мы не кричим, не надо. Мы не кричим, мы, мы ждем, но мы ждем сначала документ об организации приюта, которого нету твоей мамы, а потом уже договора, соответственно. Нету уверена? Да, Ангелина Игоревна, где наши договора? Ангелина Игоревна, где наши договора? Вы обещали? Ангелина, напишите. Не, вы нам сказали вы, вы сказали, сегодня подъехали. С с мы приехали. Где наши договора? Кстати, договора что, наши где? Какие? какие ваши договора? А, Мы ну спрашиваем, что у вас за съемки. Вы же сказали приехать на, на подписание не договора. Не где наши договора? Максим, вы же сами говорили. Ваши где ваши договора? Ну подожди, обычно Мы руководитель должен составлять часа. договор. Я, Я вас не звал. Да. А, вот так, да, уже? Вы можете выбрать, в интернете есть у всех интернет, вы можете выбрать для себя типовой волонтерский договор, Который мы потом можем один раз обсудить. На основании этого типового договора, волонтерского договора мы обсуждаем другой график для волонтеров, у которых заключен будет договор волонтерский. Все будет хорошо. Все Скажите, присядны. пожалуйста, на основании чего будет оформляться этот договор? А вы НКО «Берегиня». Да. Вы кто? Вы кто? Я я покажите, пожалуйста, ага, покажите документы. документ, потом, потом покажите Хорошо, документ на создание разобрать? приюта, а, на дела? Дела? а потом уже... А вы... а почему вы, вы, вы, вы. вас вы, организовали, вы, вы, вы. а мы вы, должны искать документы и заключать с вами Что значит волонтеры должны сами себе подготавливать документы? Это нонсенс. Меня интересует. Он, пью, он хочет пить. смените, что у него воды нет. Девочки, сегодня все с ноги Там есть терапия? Я хочу, чтобы вы это сняли, товарищ Булгаков. Или как там? Антон Николаевич для вас. Садите, подухайте. Антон. А вы садите, подухайте. Там у собак нет воды, даже тарелки для еды и для воды нету. А вы уверены в да этом? Да иди, посмотрите. Лена, пойдем с ними. Посмотрите, Пойдем с ними. С у собак нет воды. Да, так, конечно. И так каждый день. У собак нет воды, ну, и вот даже такой вот раз. Вам не стыдно сейчас Вот себя так вот нагло, у Вообще. Вообще. что проникли на территорию. Садимся. собаки, мы Лера, жалейте, пожалуйста, свой ты голос. голос. Ты сегодня кушала, вообще? Я лично нет. Отлично, ты о чем говорит? что на потому что детей не угу. Лера, Миша, пожалуйста, мне сами сведеют. Мне кажется, уже придем. Ты когда-то помнил, давай за пару дней, Мишет вышли вагон. Ангелина, мы здесь ходим в высоках, смотрим. Почему она не пушит, не защищает? Потому что это ее сущность. Там кто-то остался? первый Нет. раз попросили. Да То я есть, сказал... если человек себя ведет культурно и, в принципе, ничего ну, плохого не ну, сказал. Же, я, например, я же себя смысл живела, смысл я же мне не его, истерила, не кричала, смысл я мне не его светить? А вот если он мне хамит, грубит, я это показываю, чтобы обезопасить себя. Это ваша территория? А чья? Это не твоя территория. Это территория, вы за это нее не Это территория незаконна. не приюта. М? Не приюта территория. Понятно? Но это ваша территория? А ваша? А Лера на камеру ну, Точно такой же вопрос. Сегодня вы сегодня вы на... Я журналист, на... я имею право посещать общественные места. А вы общественные места? Уверен. Да, общаться, кадры, это Уверен. Это общественная организация. Он не входит этот участок. это не территория. А вы живодёры? что доказали? Что вы живодеры! У меня просьба, держите из за зубами. Да, у вас очень нехорошие жизни. Я? Вы живодеры! Вопрос ко мне! Об этом все и вы тоже! Вопрос ко мне? Если вы им помогаете, вы такой же. Вот так обычно, тихо, в приюте. Никто не лает. Только птички поют. Логично. То есть правильно. тот, кто помогает общественному приюту, тот живодер? Я вас правильно понимаю? Скрывай сам живодер. Ломают, Ломают. Вы что, совсем бредишь? Сейчас он на Ну постоим. Я не тороплюсь. Что за любители собак на этой территории собрались? А? Почему собрались, господа? Объясните, пожалуйста. Сегодня жарко. Почему? Нет, Мы не сейчас сняли на камеру, как зажили, зажили, время да? по три раза да? вода? Ну, я лично знаю. Воды нет абсолютно. воды собак. Можно зайти? Воды нет собак. пожалуйста. Стоп а собака? что отдохнуть под собой время? А собака должна сдохнуть. Не, не от жары, Поклада. от жажды. И приходите а в график. Булгаков, адвокат дьявола. Ты веришь? в Бога? Верю. Творца что ты. Посмотри, кого ты защищаешь. Посмотри, я в шоке. Я Посмотри, никого не защищаю. Включи мозг. Я в шоке. Мозг. Я освещаю. Включи мозг. Освещаю. Да, да, да у меня мозг давно включен. Запишите, пожалуйста, что волонтеров, которые работают здесь по два года, не пускают элементарно налить собакам в воду. Это Приют нормально? здесь с августа прошлого года. Откуда два года взялось? какого августа? Здесь земля арендована ну, хорошо, с августа. с августа работают. Ну, а вот. сейчас не пускают. То есть уже не два года. Два года, значит, все что сюда волонтеры ездили, кормили, ухаживали. Они да двух лет, 18 года. Вы что, совсем бредите, что ли? Ну какая разница? А волонтеры сколько? сколько тут работают? А с августа, получается. Просто до я был приют в другом месте. То есть 9 месяцев? Привит бы еще был в другом месте. Есть разница между двумя годами и девятми месяцами. Волонтеры изначально с этими собаками. Это не ваша территория. Справа не ваша территория. Незаконное проникновение. Вызывайте полицию. Вызывайте еще раз. Вызывайте. У нас все видео есть. Вызывайте. Вот так обычно тихо в приюте. Никто не лает. Только птички поют. Ой, ой, ой. Осторожней. У собак воды нет, мы стоим Он снимает в то время, когда ты сам взять воду и разлить собакам нет, воды, а в вольерах себя. Он как вынужден. Как Это же работать надо. Он что вынужден. Она делает. Он... Она, просто... она начинает... Они вынуждены. Говорить. Она и а что-то Они вынуждены. Она снимала меня, ленка снимала, как она Они вынуждены защищаться. Катя, иди снимай. У собак да. даже нет тарелок. Ну да, и дуб, ладу, и воду. Вы что, совсем бредитесь что ли? Вет, ну в не будет. Звоним никто. Давайте. Вет, в давайте. Мне же мэр для сказал, в дом. Вызывайте вет в дом заболевание называется Оно не лечится у меня просьба держите из за зубами да у вас очень нехороший язык. как вообще таким людям позволяют приют создавать а чего вы взяли что я только называется. или это просто почему Нету я вам так говорю это тоже без воды да там помойка, мы зашли в этот Им вот тут вот, на входе трудно было собаки воды налить. Какие вольеры? О чем ты говоришь? Ребенок на камеру сказал, что им некогда воду наливать. И послали в жопу? Да. Им некогда, откуда у них время? Ну, почему? Зато есть время снимать на камеру. А что делать? Зачем собаки, когда надо писать заявление? Конечно. Вот Время-то много почему у нас. А что вы собаки, это люди писали? наливали воду в две миски. Это Я здесь, за, раз... здесь заснял. А что, вот а там, что Максима снимали, а воду, какого Там как пустые собаки наливали. пили по две миски. Почему самое интересное не снимают? Самое нужное вам. Я самое интересное как раз сейчас и снимаю. Я сам выбираю момент интересный. проанализируйте, что вы делаете я вижу, как люди без разрешения заходят на чужую территорию. На чью? Скажите, чья территория. Чья территория? Это, Это, территория? территория. Это территория. Чья? Ну ладно, подождите, ладно, на чужую зашли. На, на чью? Вот так обычно тихо в приюте. Никто не лает, только птички поют. Они уже выпили просто, мы им налили. Да. Эта территория Значит, находится Чья? в аренде ага. некоммерческой так, организации. Что, объясните, вот, объясните, вот это, нет, вот это, нет, вот ну, это вот, ну, поэтому это они все убирают. Да не, не говорите все одновременно, я же вас вам один слышу. Раз объяснила, это не Девчонки. история, поэтому они все убирают. Девчонки, я же вас не слышу, вы, вы все одновременно вы говорите. Вы не запросили у них никаких документов подтверждающих, и сейчас вы даже не можете никак... Что вы нам где это? Печать, где, где печать? Подожди. Печать где? План межевания где? Покажите мне план меживания. Я, я еще не видел. А, вот, видите, а мы-то видели, поэтому мы утверждаем. Но, я видел на этом. Почему на... вы тогда утверждаете, да, что подождите. мы на чужой территории? Да, да, под... Почему В субботу, как Ангелина сказала, что да, не Вы не даете слово встать. Когда, ей... Когда я вам объясняю. что. Вы задаете вопросы, не даете про это ответить, возможно. не нет. Мне уже ответили, что вы не видели. А что никакого ответа еще вас? План меживания я не видел. Но границы участка я видел. Ну, какого? На, на Росреестре. Какого? А Границы. Ну, он такой буква Р. Вот да? здесь вот. вот вы... именно что буква Р. Вот у них идет вот так, вот их да, территория. Да, и да. где синие вагоны? Да. Вот это, это не их территория. Да, мы, я знаю. Он нам не имеет права не разрешать быть на этой территории. Правильно? Ну, ну, Нет, правильно. Я же видел, как некоторые люди туда проходили. Некоторые. Вот сейчас он хотел нас выгнать с этой территории. Если бы мы зашли туда, он бы, может быть, нас и приложил. Поэтому эта территория не их. И он не имеет права нас отсюда выгонять. Пусть, идут, Я права? В общем, штифтах, да. Вот. Я вам и говорю. Ну, у вас это, совесть не мучает, что вы на не Нет, нет не мучает нет? нисколько. Я напоила собак, и меня совесть совсем не мучает. Была бы возможность и тех, кто бы напоила. Но вот сейчас вы понимаете, что работает и техника, они убирают балки. И в принципе, тут вот эти все хождения, ну, они тут они Пройдут, не нужны. Напоят. А если их не напоят, они уедут, и собаки останутся не наформлены и не напоены. Это уже процентов проверено. Вы знаете, я был на прошлой проверке. Да, Зачем Светильный приходить аромат? на проверку? Зачем приходить на проверку? Проверки готовятся. В курсе? Ну, не знаю. А вот надо было приходить, когда мы тут... Я тут, я тут много раз был. Да, я помню. Да. Вы были, да? да? Ну и что? Как Вас все Максим нормально. заставил удалить все, что Вы сняли? Правильно, правильно да. сделал. А, ну тогда, да. Тогда Его право. Да. Потому что он меня не знал и думал, что а -а -а. это компромат будет. Конечно. Только это и есть компромат. Вы пойдите, посмотрите, нет. какие у вольеры. Потом, когда, мы, потом когда я им рассказал, кто я а, и что, а, это, где. А, конечно. Когда Вы с ними согласились работать, тогда все стало на своем месте. Я с ними не работаю, я сам по себе. Да, конечно. Да. Угу. Если вы ко мне обратитесь с какой-то проблемой, я вам тоже помогу. Нет, спасибо. Ваше право. Сними это, пожалуйста. Что? Время 19.14. Ага. Ой, первый звонок в экстренную службу был 43 минуты назад. После никто не этого приехал. Две минуты был назад. Вот. До сих пор никто не приехал. Ждем. Незаконное проникновение на частную территорию входят, разливают какую-то воду. Уже нашли травмированную собаку, хотя не было. А, вон едут все, замечаем. Пойдем. Поговори с с ним. Здравствуйте. Добрый день. Вечер. Пойдемте на территорию. Пройдите. Вы пожалуйста, все здесь. дамы, они все на нашей территории. Все вот сейчас идут, которые там находятся. Они на территории. Документы нужны? А вы без маски Вам документы нужны, доказывающие, что Максим Зырянов является законным представителем? А вы вообще кто? Почему Я журналист. Я журналист. Где, где вообще представитель, где руководитель нашего приюта? Можно попросить, чтобы они покинули территорию? Нет, мы не покинем, мы на вашей территории не стоим, это не ваша территория. Там договор аренды. Доверенность у тебя отдельно, да? Я ее не брал. Там акт проверки 28 мая неделю назад, что все собаки здоровы. Ветеринарная служба приезжала. Жестокое обращение животными нет по факту. Пойдемте я покажу! Пойдемте я покажу Это, Пойдемте, не... Я покажу это не мое мнение, это мнение ветеринаров! Я сейчас ветеринаров. покажу вам, что есть жестокое обращение с собаками! заключение! Не надо на меня кричать! Это мнение ветеринаров! Я это не думаете, мое мнение! Надо... Вот так обычно тихо в приюте. Никто не лает. Только птички поют. Ветеринар подвезти, почему нет? Там собака ранена. Вы почему не ходите снимаете? До сих пор собака не повезена. До того, как они не зашли, Она собаки не все не на Собака вчера была с этой лапой. Собака даже не обработана. С вчерашнего дня, вчера тут волонтеров не было. Наталья, подскажите, пожалуйста, если вы не заходите на территорию, как вы знаете, что собака была вчера травмирована? Сказали да. люди. Вы... Какие люди? Сказали люди. Вы почему собаку не видели? Люди... вы только интервью умеете Скажите, брать? Скажите, пожалуйста, какие люди вас да? Еще вчера была. А сейчас вызовем полицию за жестокое обращение с животными? По по ты... ты... Вот полиция по присутствует. По вот 5, полиция. Да. Вы что, совсем По поводу чего? сейчас вызовем полицию за жестокое обращение <связать> вот полиция <связать> присутствует. <пятые> полиция, да. а мы, Давайте мы, здесь, окей. наверное, полиция есть. По да она будет, вах. скажет, кому покинуть, а кому да, не, не покинуть. Не надо каждого. Вы сначала хозяев выслушайте. Вы документы покажут, Вы, все документы, Еще вопросы есть. Это НКО. В НКО у вас нет. Голос на меня не надо повышать. Вы только с женщинами так умеете разговаривать. Участок? Да. С мужчинами что-то вы по-другому разговаривали? Вы можете отойти подать? Бежали Я вперед говорю, машину, мороз. убегали. Спокойно. Не надо да. мне камеру в лицо пихать. Во, во, во, во, во, во. Зачем руководить, да. пригласно заниматься? Вместо того, чтобы воды налить, они бегают Общая с нами, не. с камерами, за нами. Да. А... Вот так обычно тихо в приюте. Никто не лает. Только птички поют. Это Но не это их было территория, было. а у собак кастрюли пустые уже два или три дня. Прям вообще не бегают, сохло. снимают репортеры. они провоцируют, нас, они не постоянные. Они провоцируют специально, Частично. позакрывали все, издеваются а над нами. Они я не деньги собирают. Это, это общественная организация. Земля в аренде у муниципалитета взяли в аренду. У нас Там есть ПВК, там есть... Да потому что ты такую глупость несешь вообще. А что, вообще уже? Я не есть, знаю. Аня, ворон какой-то. Вы откуда? Вы, вы откуда Матери. спустились? Блин, с какой что? земли? Давайте а, я побью. Смотрите, хорошо. снимите пожалуйста на вода. Хорошо. Смотрите, что. Ангелина, принеси, по а, пожалуйста, доверенность на Максима, что он тоже имеет право представлять его интересы. Два года, значит, всех что сюда волонтеры ездили, кормили, ухаживали, боролись дома. Все а было нормально. А ты надоело, когда нахрен? Да, ну, когда стали «Денушка» говорили. Деньги, деньги, деньги. Это не Мы-то не собираем. У вас только деньги есть слышно. Деньги, деньги, деньги. Это от вас слышно? Да. Вы же собираете? Мы-то не собираем. Мы-то помощь собираем. Мы-то не собираем. иди на работу, работай. Почему ну, как вы, как варим, У меня просьба держите из этого за зубами. Да, у вас очень нехороший зуб. Иди на работу, работай. Почему так Потому что затребовали, гранили. Люди нигде не работают, содержат приют, да, живут до да да чего-то Почему вы в январе-феврале и нас пускали я в остальные месяцы, а вдруг а с июня января? перестали пускать? Я думаю, в январе двух Потому что мы на встречу. Вы не стали к нам идти на встречу, Почему почти полгода? Четыре назад. Нас Максим, сюда, пушал, полицейский. Вы привезете договора для волонтеров. Мы сегодня два часа стоим Ирина, здесь. До сих пор ничего. вы не показали нам договора. И к нам Ангелина да. Игоревна подошла. вчера приезжал, приезжал начальник уголовного розыска, сказал, что 6 часов всем здесь собраться. Вот, пожалуйста. В 6 часов собрались, люди потом ломанулись сюда. Вот, сейчас, вот видите, проходят. Бросим покинуть территорию, они не покидают. Давайте освободим дорогу, сейчас машина поедет. Вот так обычно тихо в приюте. Никто не лает, только птички поют. Максим, у вас собаки под колесами сидят, ничего? Где у нас Оля, на собака, в пицце, Это нас, это нас. Это нас, Ангелина, давай, у меня будет. незаконно. Мы не разрешаем... Я вам скажу, что я президент. Вы мне поверите. Я доверяю. А теперь сегодня... Ну, вот доверенность. Вот. На Максима. Нету ну, ни доверили, одного человека. Нет, вы ни не видели волонтера, ничего, Доверенность смысле, от него. Получается он абсолютно посоветованно. Он по имеет Все право представлять шоу. интересы руководства. А где у вас документы на да. Приют? Документы на приют так где? Нет, где? нет, вот конкретно. Прежде чем обращаться в полицию, покажите, кто вы. Покажите документы У на приют. приют. Мы вот показали, показать? а вы, кто? вы покажите, вы пожалуйста. Общественность. Положение о приюте, порядок. порядок. На основании не такого не графика не должны мы должны почему-то посещать. Если вам нет, ни порядка и вообще не ничего не соответствует никаким законам. Деньги вот переводите, покупайте, привозите, покупайте. Да, все это можно. А, а заходите. Вот это все это идеально гелим на камеру играется. Ой. Отлично. Радуется ну, сразу. Да, сразу. Да. Блин, вагрибу лучше налила. Ага, не говори. И не будет путать именно собак. Радоваться надо, что человек с собакой играется. Да. А вас все не устраивает? Да, да, на подозуху, конечно. Вас все не устраивает? Серьезно, да? да на скором все устроит конечно, подозуху, да. да. Когда Но вас устроим, не а? вылазит. Она а при каких, вылазит, у... а при каких да условиях вылазит. вас устроит все? Как ну, устроить? Ну, как договора да. нам покажете? А, ну вот сейчас еще снимут там это? репортеры СТВ, СИТВ. Он кричит, выключай камеры своему, своему, я так понял, сотруднику. Я ну, понимаю, что если камеры выключат, отбить начнут. Да договора надо где? Были? Какие ваши договора? Мы а, же вас да? не спрашиваем, что у вас заслышалось. Вы же сказали в данный момент. Мы же не спрашиваем. Где наши говора, Максим, вы же они сами работают, работают, работают. Я журналист, я вы тут вообще говорили? отношений не имею. Освещаю. Нас нет, просто приходили, помогали. Люди приходили, не Ни договоров, а? ничего нет. А? Что? А? Если у кого-то из вас есть полиции, попросите, чтобы они не Вот документы все есть. На ложный домов ставьте ложный вызов. Вы Какой ложный вызов? Потому что за есть? территорию. Э, полицейские сказали, территория. что был вызов о том, что территория. мы хотим поджечь. Изяхи в дел политики. Можно, чтобы эти люди покинули территорию. Все, все да. Мы сейчас все вместе выйдем. Мы сейчас все Ну мы-то не выйдем, нам еще собака. Серьезно. Так на месте пускай напишут, заявление. <свистит> ну давайте поедем. Давайте я поеду. За собак поджог Он да, же представляет же, Да, Наверное, да. да. да. да. сесть, все так есть. Да. Знают, что, документы тебе отдать? Ну, конечно. Ну, что, поехали. Ты здесь был? Нет, я здесь был. Сколько заложенный вызов сейчас дают? Они же за поджог вызвали, а мы все на камеру снимали. За поджог? Да. Замечательно. Нет, там вызов Записи подключи нет. Записи Записи поджог. Записи подключить тебе разговор. Нет. За поджог как вызвали? Что-то разливают. Что-то разливают. Воду, то есть, в воду, чтобы шаги не Шот, умерли от своего. Я, все я, О, я с, с тобой не угодно. разговариваю. Да, да не надо с тобой разговаривать, это да. замечательно. Я сказал, родимки, здесь претензи, вот, свой свой. вот, вот там, там еще, Ангелина вот Игоревна, где наши данный на момент никому угроз жизни, Ангелина Игоревна, а где наши а договоры? А кто, вы обещали. Ангелина, а а а а напишите, а, по, а не не по, -моему. по -моему. Вы, вы сказали, сказали, по сказали приезжайте, вы мы приехали, договора вам дадим. Мы приехали, где наши договора? После таких проникновений вообще, о каких договорах вы можете говорить? Вы, Конвер, до Всем вот этим людям, которые проникли на территории. Кроме меня. Кроме него, он это смеет. Нет, у них есть кто-то, кто... Я, я не знаю. знаю. Выберите представителей. кто у вас будет возьмите, возьмите, план межевания и а посмотрите, как сам, где это мы Во-первых, это их, поэтому они отсюда все убирают. Это они так, они каждый день Вы вызывают полицию и заявления Азии. проходят, пишут, чтобы им не мешали свои дела черные делать. Да посмотрите, они без конца заявления пишут. Вон. Это вообще, как с вашей стороны, это похоже на приют? Вот посмотрите, вот. так вот. Ну, вот люди создали приют. И не а? По два-три раза в неделю к нам приезжают виднадзор, прокуратура. Да, нас мы там все Вы знают. везде, везде вот вас нарушения. Эти вот, вот эти да. люди везде пишут зал... нарушения. Так покажите документ, зал... что есть нарушение, Подожди. Документ покажите. Бо? Документ. Виднадзор, так вот Вот наши, вот их документы. Вот сюда теплое есть, да тоже. Везде. где собаки ходят. Нет. Вольеры только есть. Пройдите, пожалуйста, нам присоединяемся. Пройдите, посмотрите, в каком состоянии вольеры? Нет, нет, конечно. Мы Так они долго переехали, 9 месяцев здесь. Это элементарно не кормятся. Я умоляю, 9 месяцев. Вы спросите, чем, вот они, вот сегодня кормить будут? Нет, чем они сегодня кормили. Мне это скоро Тут вообще болото было. Будут? Они Воду землю уравняли. Году мы разлили. Спросите, чем они кормить будут сегодня. Они еще не кормили. Пусть покажут. Спорить можно бесконечно. Чем кормить? Чем? Ну покажите. Есть еще вопрос. Покажите. Обычно а покажи, да, покажи да. не нам. Представителю из полиции, покажи. Я, Ты же вызвал полиции, Тебя ну, что? Я вызвал сотрудника Причь, полиции, чтобы вас по проводить вот туда. Видите, как была изначально то учился. Но мы сейчас а, можем за жестокое обращение. Там собака ранена сидит. Они им плевать, да, да, никто это. не кинулся. По поводу жестокого обращения неделю назад была проверка. Вот есть документ, подтверждающий, сейчас что нет никакого жестокого обращения. А санитарная служба что у нас скажет? В каком состоянии вообще собаки? Собаки, вот сейчас, да, они в да. ну, удовлетворительности, то есть они питные, нет никакого там исключения. Да. Какие-нибудь собаки в критическом состоянии есть? Нет, нет. нет а жестокого обращения. Есть у всех вода, тут даже... То есть жестокого обращения по факту нету. Нет. нет. Есть просто недопонимание со стороны, да. с двух сторон. Со стороны хозяев и волонтеров. Вы, девчонки, говорю, как-то общий язык находите, либо привлекайте третью сторону. Да не ломанулись, все, мы можем собаки, так, бесконечно спорить собаки. Проводите, Пройдите, пожалуйста, всех этих людей туда. И поедем тогда. А кто, кто территорию А? Территорию кто закрывает? Я. А то у меня закрывают, ну, вот, там как дыры в заболем. Ну вот как они, как да, представьте, еще через муниципальные дыры в заборе. Это что за работу Это предписание было убрать балки с чужой территории. То есть вот та территория, я так понял, им не принадлежит. Они. Они когда переезжали вынуждены, были вынуждены мы поставить балки, сейчас убирают. Мы вызвали вас, и мы уже, ну а что нам взять? Мы зашли, территория а была терять, не их, территория была не их, они ее закрывают. Там собака с отторванной подушечкой. Там подушечка отторванная. Никто не повез собаку даже. Я писала, что Отвезли деятели. Собаки сидят, что разоружение будет. Ласка сидит с дырой в животе. Дана там с да, животных Помочь? Вы отрицаете, отрицаете, что это сказала, скрип, что это топло, плен, фортепт, переписка, да, ваша фамилия. Не ваша не фамилия, не в переписке. Вот так обычно тихо в приюте. Никто не лает. Только птички поют. А вот они даже Облажалась, да? Написала. Ответили. Кто хочет ехать взять его. Вот там вот еще две девочки. Там должны быть Чуть я не успеваю за вами. То туда, ты сюда. Сейчас кто-то, будет, а вот как в приюту работать, Я скажу, каждый день такой? Понятно. Макс, освободишься, звони. Хорошо. <смех> Благодарствую. Да. На закате дня. А тут очередь в окне.